Какие обязательства накладывает на человека ритуал рунического посвящения в школе? Ведь многие из учеников потом так и продолжают взаимодействие с религиозными структурами. И дает ли прошедшим посвящение какие-то плюшки в работе с рунами, например, более глубокое понимание, в отличие от тех, кто не проходил инициации в подобном виде? Я понимаю, что все от человека зависит, но сам процесс в целом. Вопрос ясен, спасибо. Значит так, коллеги, давайте будем исходить из того, что просто так силы человека на посвящение не допустят. Если они допустили, значит считают это правильно и для человека, и для себя. То, что человек продолжает взаимодействовать с религиозными структурами, это, ключайшему, к сожалению, сожалению, неизбежность. Сложно жить в чумном бараке и не контактировать с больными чумой. Да? Просто надо делать себе определенные инъекции, определенные прививки, чтобы переболеть этим быстро и больше никогда не заражаться. Вот э, руны нам помогают никогда не заражаться. Переболеть быстро помогает нам наше собственное сознание и воля и тяга к свободе. То есть освободиться от... Рабского ерма дает прошедшим посвящение какие-то плюшки в работе с рунами? Безусловно, безусловно по крайней мере, те люди, которые пытаются вникнуть в нашу тему и работу на втором курсе рун, не имея, не имея посвящения, были такие эпизоды, не получают эффекта и как правило, ну, совсем не получает. Вреда-то никакого, а вот эффекта -то тоже никакого. В отношении, по сравнению с теми, кто это посвящение прошел. Во-вторых, посвящение это чисто ритуальный момент, как представление ученика богам. Ведь, коллеги, они же не всегда будут учиться в школе. Они же когда-нибудь в школу уйдут, и может быть даже очень скоро. Что же по этому поводу? Отречение от, ну, от рун, что ли, получается? Никого такого права нет. А это значит, что они должны уметь справляться со всеми задачами без школы, напрямую с силами. Для этого нужно соблюсти правила приличия. Посвящение это ритуал. Ритуал знакомства, ритуал введения человека в поток. Этот поток изменяет самого человека. Но дальнейшее Движение по жизни и по развитию магическому идет уже на контакте человек-бог, а посредник в виде школы из этого процесса исключается. И это, коллеги, большое счастье.